Как убирается вот этот дрочь на ластах подписали дети никто никак убрать не может для продажи и ваш берем растворитель 646 вот он Не оттирается растворителем. Берем другой пример. Наш датчик P800. Берем ее просто и пробуем шлифануть. Вот. Не важно, попробуем. Это третий вариант. Не получился наждачкой. Ну и ладно, сейчас попробуем шлифануть. Как мне все это надоело, взял 240-ю, поставил, скоро пускай будет больше, не важно, потому что мне надоело уже. И начну шлифовать ее. Взял восьмидесятку наждачную бумагу. если бы я птер это было очень долго все равно остались надписи сейчас буду до конца устранять сейчас все равно до конца это виде будет долгим, затяжным, так что я конечный результат. Болгарка! 80-й круг убитый. Можем новым даже, не важно, если будем смачивать на мокрую делать, то он превратит 60 -ку. Сами смотрите, ребята! Feel the